Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Розе, и мы продолжаем играть Raymond from the Ashes. Я вспомнил, что это за кьюшки у меня, кстати. Это хилочки, которые подхилиют персонажа. Но если они заканчиваются, ты просто подходишь к контрольной точке и возобновляешь их. Все, и они опять у тебя появились. А я переживал в прошлой серии, что их не будет. Туман какой-то. Вау. По ЭТРБ что ли? А с какого раза я его пройду? Вопрос. Нихера себе так, Я сейчас не понял, что их призвал Или они откуда-то из-за угла Выбежали Уже мне просто надо С ним даже не драться А пройти мимо него Пойти дальше. Надо, чтобы он меня не увидел. Мы просто пройдем, пройдем дальше. И мы этого мудожвона. Потому что, ну, как бы в кооперативе его на Изи убить, но... Вот и все. Что? Что? Пока я его не убью, я не смогу пройти. Да что это за хрень такая? Изизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизи изи, изи, изи. вниз а че я не смог что это такое я думала я через перила вниз прыгну у, блядь, эти ежики ебаные они песят просто вымыкают откуда они взялись откуда они вынесли блять Беги! у меня кровотечение Вот мне не нравится, что он как-то хилится, как-то по-тупому он останавливается и не бежит. Да у него режим персерка, все, все, нельзя по нему стрелять. Надо с ним воевать. Паси нафиг. Ой-ой, ну их что это за бред, я не понимаю, как он так достает. Он очень долго хилится. Это очень неудобно. Доски, да, ежики. У, ой, ой, ой гнили. Да, я не понимаю, как это работает, почему она мне достает. Мне эта игра уже не нравится. Наверное, это будет последняя серия с этой игрой. Потому что мне что-то физика не очень нравится. Это писец какой-то. Это немоверно просто. Жесть, он просто из-за угла вылез и, и сделал выпад. Ой, блять, твою мать. Нет, с пистолетом такое. И ты, блядь, ну... а -а -а. Это писец. Что за дальность у этих ежиков? Короче, надо стратегию придумывать. Надо ежиков с пистолета расстреливать, а его именно с ружья. Покажись. Ой, блять, это пиздец. Ну да, пока он режим свой не переключает, он он ни о чем. Он просто прямо линейный, тупой. Теперь надо просто ждать, пока он выключит тут свой режим. вырубает теперь? Не. Он вырубил его. Режим. Режим, сучий. Сучий режим. Да, ну, ну бред, ну бред, ну это бред, это бред. Я не понимаю, почему, как? Я отпрыгнул от него, но он меня достал все равно. То мы вот эту хуйню купим. Ага, я понял. Или это, или та. Ну попробуем с этой. Дробовик скиллочка, я думаю, он мне поможет. Я надеюсь. Беги, беги, беги. Эф! А! Я именно хилиться могу в той зоне! Что это за бред? Я хилюсь, нет? Ни хера, непонятно. Зато я этих шариков, блин, нашел с одного... Выстрела! Ну вот, вот почему, почему он не перепрыгивает, блять, вот почему, блять, сука, тварь, порылая игра, блять. Кажется, эта игра тупая, блять. Это была бесплатная раздача от Epic Game, спасибо Epic Game, за то, что я имею возможность играть в такие шедевры. Конченная игра, блять. Угу. Да ну что это, ну блять, ну почему он такой долгий, блин? Ну я не знаю почему, может там дальше он как какие-то перки выучит, там что-то у него круче станет, он вставать быстрее начнет. Потому что он, он какой-то, он как будто, ну, писец ему, он пенсионер. Лет 70, он еле двигается. Как? У них как будто дальность атаки увеличена. Или у них идет спереди как-то там, я не знаю, я не понимаю, не пойму. Не хочется понять. Вот, он тупо его задел. И он взорвался. Фу, блять. Нереалистично вообще. У меня завышена дальность атаки. Блин, твою мать. Ну, ну, блядь, мне станины не хватает, чтобы убежать. Как соло это проходить? Я понимаю, что у меня получится рано или поздно, но это, ну, это просто... Я отпрыгиваю от него, но меня все равно же одевает... Иногда это, ну, не срабатывает, а иногда срабатывает. Почему? Возможно, там как-то с какой-то стороны, там он спереди или сзаду, или сбоку больше наносит урона или дальность урона. Ну Ужасно, ужасно. Да, хуярит, это мне нравится, он еще сквозь стены хуярит. О! Я смог. О, огонь! Дядьство нахер. Он еще кашляет из-за того, что он зараженный. У него хп падает из-за этого, да? Давай врубим перк. Да, да, жопа, жопа. Так, давай собирать. Пригай, хорош. Да. Ну блин, ну блин, ну блин, ну блин. Кроватечение, чем? Я... А, это нереально. Ну я хоть тактику уже придумал против него. Я не могу заметить, ему сносит по этими телепузиками или нет. Я потом пособираю. Сначала его ёбнул, потом буду собирать. что оно вроде не исчезает. Банусы просто. Как это работает тупо? нафиг, ежик вонючий. Так, еще чуть-чуть осталось. Немножко у него там не будет. Вторая жизнь какая-то там он мутирует. Патроны! Патрон! Так, так, так, так патрончики и пистолетик остался. Атакуем его. Давай, давай. Ну, братик, ты что? Пожалуйста. Фу! Ну тебя нафиг. Колючий комок. What? Мне что-то дали. Держа осколок в руках. Ты словно глядишь на набросок самого бытия бесчисленной реальности, каждая из которых уникальна. Мрачный гул и неясный шепот короля наполняет страхом и отчаянием. Даже его отростки что-то пормочут во тьме. Фу, блять, я смог. Но на этом мы закончим. Не уверен, что я продолжу. Потому что мне эта игра переставит нравиться Сейчас дособираем Мы вышли на улицу, но тут нет точки сейва Подождите, какой-то форпост. О, вот точка сейва. Ебой. Мы на точке сейва закончим. И мы продолжим следующей серии. С вами был Роза.